Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами Занва я, Серый Кролик. Ну вот хотелось бы сделать, наконец-то, не обзор моего хозяйства, а все-таки какое-то полезное видео. Видео будет о молочности или увеличении молочности у наших крольчих после акрола. Сегодня мне человек знакомый позвонил, он ко мне уже приезжал в гости и уточнил такие вопрос. Произошел акрол... А вот э молочка у нее практически то и нет. Что сделать? Можно? Или вообще, ну, как увеличить молочность крольчих? Если мы не кормим, высокопродуктивным комбикормом то есть если вы кормите своих ушастых э, хорошим комбикормом именно полнорационным для кроликов вам такое занятие не подойдет потому что ваши крольчихи и так будут на, мас... на максимуме потому что будут получать полный комплекс микро макроэлементов но если вы кормите просто зерно смесью какой-нибудь э, плюс какая-то трава сена, как у меня сейчас например да то у вас молочность крольчих может быть э, не всегда э, высокая ну, для этого есть простые способы, как это можно увеличить. Для наглядности вот так нарисовалось, кто может поставить на паузу для себя. То есть молочность, крольчихи, с чего наберутся? 50% это обменная энергия. Обменная энергия это, во-первых, крах мал если грубо говорить то это крахмал это обменная энергия то что быстренько усваивается нашим организмом для получения ну то есть их организмом для получения молока 20-25 процентов это сырой протеин то есть белок это то что при покупке того или иного комбикорма вы обязательно смотрите количество белка или количество протеина третье это всего лишь 20-25 процентов составляет молочность и крыльчих, между прочим и а, также 20-25 процентов а, составляющей молочности это оста оставшиеся э, элементы питания то есть это сено клубни какие-то могут быть э, добавки и все все все остальное но как вы видите из этой маленькой такой нарисованная криво бока э, таблички что это 50 процентов молока это обменная энергия вопрос чем же кормить, чтобы обменная энергия была у крольчиха очень высокая? Здесь вот радужком такая вот, написала зелень, то есть от трава, клубни. Те же взять эту обменную энергию. Обменная энергия. Вот смотрите, кукуруза. 60-65% в кукурузе находится крахмала. Соответственно, это и есть обменная энергия в очень высоком количестве. Пшеница. Крахмала в пшенице 65-70%. Супер, сегодня не зародили спирт. Ну а та же есть такой... Есть такой клубень, вы его все знаете, это картофель. В картофеле до 26% крахмала. Ну вот, друзья, из этой таблицы получается, что нам нужно кормить своих кроликов или пшеницей, или же кукурузой. Но, друзья, к сожалению, кукуруза или пшеница плохо усваиваются в чистом виде нашими ушастыми. И если бы мы хотели бы получать молоко, мы бы кормили бы одной пшеницей и кукурузой, но из этого, к сожалению, ничего не выйдет. Пшеницы пшенице и кукурузе крахмал в такой форме находится, что он плохо усваивается организмом, кролик. А вот клубник картофеля, как вы видите, которые я уже вот вон положил своим крольчатам уже третьи сутки, он наоборот, он быстро усваиваемый, как практически углеводы, которые в течение двух часов усваиваются в нашем организме. Поэтому они моментально или максимально быстро дают энергию для микроорганизмов, которые будут э, перерабатывать все, все поступающее в организм животное в молоко. Вы понимаете, не, сама, не сам комбикорм дает молоко в молочных железах крольчихи, а те бактерии, которые живут внутри организма, которые кушают э, тем, что мы кормим крольчиху э, микроэлементами, тем самым они развиваются и преобразовывают энергию в молоко. То есть, если мы хотим, чтобы увеличение молочности произошло, нужно давать какой-то э, быстро э, всасывающий крахмал. А самый быстрый всасывающий крахмал, это из всех клубней, которые у нас есть, это картофель. Например, свеклами, если кормить, клубнями свеклы, сахарной там, или еще какой-нибудь кормовой, там сахара преобладает, то есть глюкоза, грубо говоря. Крахмала там меньше, в десятки раз. Поэтому как бы, эффект будет не тот. Сейчас некоторые, как это говорят хейтеры или очень умные, одаренные люди, будут писать по поводу того, что как же так? Вот кормила комбикормом, тут дал клубник картофеля, и тут все супер тело типа, будет. Они вздуются ли они? Друзья, заверяю вас, и не только я, а любой вид врач, наверное, там, ну, или э, затехник, он подтвердит, если э, крольчиха уже окролилась и у нее есть малыши на подсосе, то при кормлении быстро усваиваемым крахмалом, то есть картофелем ничего, никаких вздутий и падежа не произойдет. Потому что этот корм быстро усваивающий и быстро перерабатывающий и в организме не накапливающий. А вот если мы будем кормить, например, своих ушастых, которые эм, как это говорят ну они еще не кролились, допустим просто сукрольные или на или мальчики какие-то и мы будем кормить сочными кормами, то, конечно же, что возможно расстройство пищеварения. Поэтому, друзья, повторяюсь, если вы не хотите каких-то там расстройств и заболеваний у кроликов, то эм, нежелательно кормить сочными кормами. Если у вас уже сукрольная ну не сукрольно а самочка после акрола то конечно же для поддержания организма я не говорю что это будет основной корм клубни картофеля он не основной он просто как добавка не более того у нас сорт какой тут сорт у нас у нас сорт уладар это средний сорт вот такой вот он главное ее помыть ну и можно аккуратненько положить на сеточку потому что сеточка здесь более-менее чисто у нас получается ну и легко можно потом его убрать достать Ну это уже не нюансы самое главное кормить нужно только тех крольчих которые уже окролились, чтобы их организм максимально быстро это все перерабатывал. если она сукрольная я вам не ну, бы, не советовала бы кормить сочными кормами, тем более, если вы их до этого не применяли в своем хозяйстве. Конечно же, если вы своих кроликов уже приучили кормить разными, там, блин, некоторые же люди после дождя кормят травой кроликов, и все у них хорошо, а второй только одуванчик покажет, и он съел, и он сдох. Ну, потому что все, капец. Друзья, никого ни к чему не заставляю, не принуждаю. Я рассказываю только о своем опыте, который я тоже где-то получаю, вижу, наблюдаю и все стараюсь запоминать. Дальше что хотелось бы рассказать мои друзья. Также у меня были пару комментариев по поводу, какой у вас средний вес у крольчих. Э -э взвешивать сегодня я не буду. К сожалению, жинка и дети у меня все поболели дома с температурами. Слегли, помочь мне в этом деле некому. Э -э поэтому, скорее всего, взвешивать будем уже на следующей неделе, как только мои отойдут от этой болячки. Смотрите, как она грызет. Грызет, просто вот она пить хочет, дуреть. А, между прочим, молочность без воды Ну, вообще не просыдается То есть вода и молоко Это а, как равнозначие ставится, потому что Ну, без воды он И не туда, и не сюда Все, друзья, все, что хотел, я вам рассказал Быстро, бегло, если кому-то что-то понравилось И заинтересовался, пишите Комментируйте, насыпал немножко другой комбикорм Какой марки и какой я Сюда насыпал, говорить не буду Он купленный посмотрим его эффективность потом расскажу только для мамок так ну все всем счастья здоровья благополучия друзья не болейте смотрите подписывайтесь комментируйте всех благ друзья малыш говори пока